Какие негативные последствия может нести отказ от вакцинации? Как следует из части 2 статьи 5 федерального закона об иммунопрофилактике инфекционных болезней, отсутствие профилактических прививок влечет запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок. Временный отказ в приеме граждан в образовательной организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или угрозе возникновения эпидемии. Отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, устанавливается уполномоченным правительством Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти. Когда негативные последствия отказа от вакцинации, вступают в силу. Вакцинация от COVID-19 входит в календарь профилактических прививок, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 года об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, которым определены категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации. В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона об иммунопрофилактике инфекционных болезней, решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главный государственный санитарный врач Российской Федерации и главные государственные санитарные врачи субъектов Российской Федерации. До вынесения постановления главным санитарным врачом Российской Федерации или субъекта или его заместителем о проведении соответствующих профилактических прививок граждан или отдельным группам граждан вакцинирования от COVID-19 не является обязательным для лиц, указанных в национальном календаре профилактических прививок. Однако, после опубликования постановления главного государственного санитарного врача-субъекта требования об обязательной вакцинации от COVID-19 начинают распространять свое действие на лиц, указанных в национальном календаре профилактических прививок. В настоящее время главные государственные врачи-субъектов начинают издавать соответствующие постановления. На сегодняшний день более 20 главных государственных санитарных врачей-субъектов издали соответствующие постановления. Например, постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15 июня 2021 года No. 1 проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. Действие названного постановления распространяется на следующие категории граждан – работников торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, государственных гражданских служащих, замещающих должности Государственной гражданской службы города Москвы и других. Данные требования не распространяются на лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, которые подтверждены медицинским заключением.